приветствую всех на моем канале с вами Ирина сегодня я буду делать цветочки из узкой органзы кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла ленту из органзы ее ширина 2 сантиметра и на один цветок мне понадобилось 2 метра 10 сантиметров. Можно использовать ленту шириной 2,5 сантиметра. Но цветок будет большим в диаметре. Украшу цветок вот такой серединкой. Как ее сделать, можно будет посмотреть или по подсказке, или оставлю ссылку внизу видео. Нужны будут тычинки 8 пар. Петровый диск диаметром 3 сантиметра, иголка с ниткой, зажигалка, клеевой пистолет, трафарет из плотного картона, который... трафарет этот можно сделать из любой карточки ненужной, его размер три с половиной на два с половиной сантиметра а для листиков я взяла органзу кремового цвета и мне нужно 28 сантиметров такой ленты итак покажу как сделать вот такие лепестки для цветка. Они имеют изогнутую форму и выглядят объемными. Беру трафарет и обворачиваю вокруг него ленту. Обрезаю ленту по трафарету и не разжимая пальцы левой руки, вынимаю трафарет, срезы обрабатываю огнем, теперь поворачиваю деталь и срезаю уголочки на сгибе с одной стороны и с другой, вот что получается, такая петелька и теперь срезы обработаю огнем зажигалки. С одной, и с другой стороны. А теперь снизу, примерно вот в это место, направляю огонь. Это нужно делать аккуратно, чтобы не пережечь ленту. И вот у нас лепесток закруглился и приобрел вот такую форму. Для первого яруса цветка мне нужно собрать 12 лепестков я накладываю лепесток на лепесток примерно по центру и делаю два укола иголочкой следующий лепесток накладываю на середину предыдущего и тоже два укола иголочкой и делаю так дальше Когда все 12 лепестков собраны, их нужно собрать в кольцо. Последний лепесток накладываю на первый. И делаю два укола иголочкой. Вот такой вид имеет деталь нижнего яруса. Теперь нитку я стягиваю. И стянуть ее нужно плотно, но не сразу. А постепенно я затягиваю, разравнивая лепестки. Закрепляю нить. Нижний ярус в диаметре должен получиться 6 сантиметров. Точно так же собираю лепестки второго яруса. Второй ярус состоит из 10 лепестков. И тоже плотно стягиваю нить. А вот лепестки последнего третьего яруса я буду делать немножко по-другому. Точно так же я заворачиваю ленту вокруг трафарета. Обрезаю ленту. Вынимаю трафарет и теперь опять обрезаю срезы, отступив от края примерно 3 мм. Теперь срезаю уголочки на сгибе, как в первом случае, и оплавляю срезы огнем. Точно такой же лепесток у меня получается, но короче. Если хотите, можете сделать более короткий трафарет. А можно делать вот так, подрезать немножечко и получите то, что нужно. Для верхнего яруса нужны 8 лепестков. И их я собираю точно так же, как в первых двух случаях. Теперь замыкаю кольцо. и стягиваю нить. Теперь сделаю листики. Отрезаю кусочек ленты длиной 7 сантиметров. На один цветок мне нужны 28 сантиметров. Из них я делаю 4 листика. Складываю ленту по диагонали, по центру. И еще раз складываю. Выравниваю срезы. И вот в то место, где расходится лента, а органза очень упругая и она топорщится я оплавляю немножечко огнем подогреваю и прижимаю этот край треугольника внизу подравниваю и у меня получаются вот такие листики далее я их попарно склею лишние обрежу на уголок, а срезы обработаю одну. Теперь из тычинок делаю пучок, беру 4 пары и складываю их. Располагаю их красиво на листиках и подклеиваю их к листикам. Лишние хвостики обрезаем. собрать цветок. Наношу клей на нижний ярус. Приклеиваю второй. Хорошо придавливаю по центру. И теперь третий ярус. Теперь определяю местоположение для листиков. Мне не нравится, когда сильно листочки выглядывают из-под цветка. Я делаю вот таким образом. Если вам нравится как-то по-другому, пожалуйста, делайте, как вам нравится. Второй листик приклею с противоположной стороны. Остается приклеить в серединку, а снизу фетровый кружочек. Такой цветок можно поставить на резинку для волос, на зажим или повязку. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку. С вами была Ирина. До новых встреч!